Привет, ребята, добро пожаловать на канал. Сегодня в видео я вам расскажу про лучшие скринеры криптовалют. Что это такое и как этим пользоваться? Сегодня вы узнаете в данном видеоролике. Для примера вам покажу. В первой ситуации я нахожу по инструменту ICP в стакане спота крупную плотность на 47 тысяч монет. Принимаю решение заходить в d именно от этой плотности. Цена у нас на самом деле уходит на понижение. Эта сделка мне приносит буквально за полчаса моего времени 90 долларов мне в карман. Так вот, самый главный вопрос: откуда я взял вот эту вот крупную плотность стакана стакане спота. Для этого существуют скринеры криптовалют, так скажем сайты которые отслеживают вот эти самые крупные плотности которые у нас есть в стакане спота либо в стакане фьючерсов. Первый сайт о котором мы поговорим это scalip.life. это очень удобный сайт, к сожалению он платный, здесь можно заплатить за подписку 500 рублей и уже пользоваться этим сайтом. Вот у нас на данный момент есть крупная плотность по инструменту EOS. чтобы это все продемонстрировать я могу просто вам перейти и это показать, Сейчас я торговать не буду, у меня нету сейчас такой задачи, стакан у меня настроен немного неверно если мы настроим так стакан как он должен быть настроен то мы с вами видим то что да на самом деле у нас такая непота на данный момент есть крупная плотность от этой плотности мы можем спокойно поторговать и четко видим то что до этой плотности у нас всего лишь 012 также на стоит на круглом числе возможно эта плотность настоящая и возможно на самом деле сейчас будет хорошая реакция на понижение да возможно сейчас кстати можно поторговать вот и вроде бы зашел не хотел но давайте кстати попробуем зайдем на небольшой такой объем давайте еще одну часть кинем просто чтобы вам это показать теперь давайте уже расскажу по этому самому скринеру вот настройки которые стоят у меня возможно вам они также подойдут я лично обращаю на плотности стакане спота от 70 тысяч долларов плотности фьючерсов я вообще для себя убрал я на них не обращаю внимания. вот все лично настройки которые я у себя использую В первом столбце этого скринера отображается монета по которой у нас возможно появление крупной плотности здесь у нас отображается стакан спота и здесь четко видно куда у нас стоит плотность, если плотность стоит и в данном столце, то это плотность у нас получается стоит сверху, то есть плотность у нас получается на шорт. Если бы плотность стояла вот в данном месте, то это было бы плотность на long, и она бы стояла снизу стакане от спреда. Следующая колонка у нас отображает проценты за 5 минут, и также отображается здесь проходящий объем за последние пять минут. То есть здесь мы сразу можем для себя определить крупная плотность или некрупная. Вот у нас, к примеру, инструмент EOS получается за пять минут у нас последний проходящий объем, возможно, здесь я точно не вижу, это 329 тысяч и здесь у нас полтора миллиона, получается то, что в 5 раз крупнее, это получается то, что плотность не совсем такая крупная, но на нее можно обращать внимание. Все, ребята, примерно так работает данный скринер, можно, кстати, поставить себе здесь либо в монетах либо в долларах, для меня уже привычнее в долларах. Для некоторых инструментов плотность даже на 70 тысяч долларов может быть крупной. Вот обратите внимание на инструмент CVC, проходящий объем в 5 минутке минутки, это 1,3 тысячи долларов. Если бы здесь появилась плотность даже на 50 тысяч долларов, это была бы крупная плотность для данного инструмента. Вот по этому скринеру можно искать плотность. Вот перешли на инструмент Евус, увидели эту плотность, зашли в сделку и на данный момент мы четко знаем то, что стоп лосс в данной ситуации мы можем поставить вот сразу за эту плотность. То есть как это все работает? У нас здесь есть вот эта вот крупная плотность на отметке 3.2, возможно у нас здесь та самая тоже воображаемая крупная плотность и за этой крупной плотностью мы начинаем прятать свой стоп лосс. Я надеюсь. Поэтому берем и прямо сейчас выставляем вот стоп-лосс примерно вот в данное место. Нужно, конечно, за этой сделкой наблюдать, потому что стакан фьючерсов у нас более резиновый. И если цена на э споте у нас выше не пойдет вот этой отметки, пока не разберут вот эту плотность, то на фьючерсах мы можем сходить выше и уже заколоть мой стоп-лосс. Но пока все смотрится неплохо, будем смотреть, что будет дальше. Следующий сайт, на который я бы хотел обратить внимание, это Skype Station. Здесь отображаются монеты, так скажем, которые на данный момент активны, которые на данный момент пока хорошую волатильность и на которых можно вот, получить хорошие проценты. Я лично меньше всего этим сайтом пользуюсь, но во всяком случае он есть и на него я тоже обращаю внимание. Следующий скринер, который очень полезный, это Trend Core. Здесь у нас сразу отображается биткоин, ПВД, слабый шорт. То есть вы можете обратить вот на этот вот индикатор и понимать, куда вам вообще возможно торговать. То есть если нейтральный, то вам лучше уже торговать, конечно, от плотностей, потому что там нету какой-то конкретики по рынку. В данной ситуации я еще добавляюсь немного по EOS. Потому что точка для входа у нас получается более такая грамотно. Высиживать тут много не буду, но вы понимаете, это так чисто для примера По этому скринеру у нас примерно все точно так же, как и в прошлом скринере Отображаются секунды после обновления данной монеты Отображается сама монета, ее название здесь отображается Время, как долго эта монета у нас вообще стоит Объем в долларах на уровне Думаю, ребята, здесь все точно так же Также отображается цена, на которой стоит эта плотность И проценты, которые у нас есть до самого этого уровня вот у нас, к примеру, тот самый EOS. И как вы видите, он точно так же отображается здесь. То есть, неважно на каком вы там скринере будете работать, все эти объемы они будут отображаться во всех скринерах. Ниже немного вы можете настроить этот скринер и поставить ту сумму, от которой вы хотите уже обращать на плотности внимания. Следующий скринер, на который я бы хотел обратить внимание, это TT Pro тоже очень удобный скринер. И здесь опять же все то же самое. Есть монеты, на которой у нас появляется плотность, есть у нас время, есть цена. Есть и сумма в долларах, есть сумма в монетах, изменения и в общем расстояние до плотности. Также есть здесь длительность, можете себе настраивать как вам удобно. Я лично ставлю обычно 0.5, чтобы находить вот прям монеты, которые в моменте EOS не отображаются, потому что видимо он появился, эта плотность относительно недавно, не совсем так скажем хорошая плотность. Последний скринер, на который я сегодня хочу обратить внимание, это Scalper Eye. Этот скринер развивается, у нас есть человек, который работает над этим скринером в чате постоянно добавляет, постоянно там изменяет, в общем, молодец и старается, я надеюсь, и дальше этот скринер будет для нас вот прям очень хорошим. Здесь у нас есть проценты, которые дают этой плотности, сама монета, также отображается, где у нас появляется эта плотность на споте, либо на фьючерсах, фильтрах вы это сразу можете себе поставить, чтобы вам отображали, например, только спотовый стакан. Здесь отображается цена на которой появляется данная плотность, если она будет подсвечиваться, например, желтеньким, то это значит, то, что эта плотность появляется у нас на круглом значении. Вот как к примеру по BNB. Здесь отображается объем, который и в этой плотности, также сумма на уровне, время разъедания, то сколько нам понадобится минут, чтобы разобрать эту плотность. Чем больше здесь минут, тем значительнее данная плотность. Появление цены в зоне плотности, в общем, ребята, тут также ничего сложного, просто можете вот находить такие вот плотности, копировать монету, также можете нажимать на график и сразу смотреть, подходит ли вам эта плотность и как она выглядит технически, стоит ли вообще торговать данную ситуацию. Вот взяли на сразу скопировали монету и заходите в стакан и смотрите пока у нас вот ситуация дальше будет открыта по EOS и как вы видите здесь у нас тоже 3201 а здесь 3.200, то есть немножко есть разбежка но во всяком случае сегодня у меня не было какой-то задачи вам показать как торговать моя задача была показать вам инструменты которыми я лично пользуюсь которые вот нужны мне чтобы искать те самые крупные плотности ту же крупную плотность по инструменту eos мы могли спокойно найти на тренд коре на скальп лайфе на скальпер а то есть все это Везде отображается, просто вам нужно выбрать те сайты, которые для вас будут максимально удобны. Но опять же, всегда нужно наблюдать, настоящая эта плотность или нет, как давно она появилась и стоит ли вообще на нее обращать внимание. Вот, ребята, такой вот у нас получился небольшой видеоролик. Надеюсь, вам было понятно, как пользоваться этими инструментами. И теперь ваша торговля станет намного лучше. Всем большое спасибо за поддержку, всем большое спасибо за просмотр. Оставляйте свое мнение в комментариях, какой еще скринер, возможно, можно рассмотреть. Всем удачи, всем профита, всем пока! Пока.